Снятие заднего бампера. Задний бампер иной раз снимается для ремонта задних повторителей фар. Тут стоит болтик. Этот болтик частенько у всех приходит в негодность, если сюда мало лазить. Грани стачиваются под крестовую отвертку. И потом нет возможности открутить. Поэтому снимаем бампер и с той стороны, уже внутри болгаркой либо дрелью, высверливаем болт, меняем на новый. Снимается в четыре этапа, назовем их так. Первый снятие брызговика, второй выщелкиваем клипсы вот тут, назовем их клипсами. Третий выкручивается две гаечки. И четвертый снизу откручивается юбка. У кого прикручена? У меня, допустим, не прикручена. Задний брызговик. Вот эти защелки, железные скобы, они вынимаются просто отверткой. Вот так, таким образом. Эти бампера надо выкрутить. Торксы. Вот такие звездочки. Шестилучевые звездочки Т-25 или Т-30, у кого какая комплектация. Для того, чтобы снять задний бампер, надо бы снять желательно колесо, потому что иначе мы не сможем подлезть и снять брызгави. Надо снять брызговик, выкрутить. Раз, два, три, четыре. С этой стороны будет пятый. Винт под торкс Т25. Может быть под другие аналоги. У кого какая сборная солянка установлена. Щелчки на бампере отщелкиваются. Довольно-таки просто. У меня руки две. Поэтому не смогу показать одновременно. Одной рукой упираетесь сюда. Второй рукой отщелкиваете на себя. Выщелкивается легко на себя и чуть вниз. Выщелкивается легко, без каких-либо трудностей. После этого вот эти щелчки элементарно выщелкивается. Вот. Одно колесо готово. Откручиваем 4 гаечки по 2 с каждой стороны, со стороны багажника. Вот я вам через зеркало показываю. Тут понадобится длинная головка. Вот, видите, длинная головка, 10 или 12, сейчас скажу точнее, потому что сам давно там не был. 2 с двух сторон потом откручиваем опять же 4 самореза 1 2 почти 4 у кого сколько по комплектации то есть снизу бампер вот. делаем вот такую штуку Так, продолжаем. Вот эти два болта, которые я вам показывал, снимаются вот с этой дырочки. Точнее, две гайки. На 10. Где? Ага. гаечки. на 10. Но головка нужна очень длинная или трубчатый ключ. То есть, вот эта головка, насколько она длинная, она короткая, видите. Не влазит удлинитель. То есть длине вот этой головки. Или одевать не до конца. Или одевать не до конца. Накидываете головочку, если у вас стандартная. С А потом квадрат не до конца топите. Тогда можно сорвать. Откручиваете, точнее снимаете вот эти два папки мамки. Как они снимаются, смотрите в прошлых видео. И дальше, если вам нужно, вы можете долезть до вот этих болтов, нижних фар, дубляжа. Если у вас с вот этой стороны болт отломан, который, сейчас я попытаюсь вам показать, тут самому ему тяжело увидеть, не то что показать. Вон. Допустим, эта операция делается для того, чтобы снять эту фару. Надо выкрутить там болт. Болт частенько, если туда редко ползать, приходит в негодное состояние и потом приходится снимать бампер для этой штуки.